Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня наша встреча посвящена заявлению советского правительства в связи с заявлением сопредседателя Римского клуба. Еще в 2018 году Андерс Викман заявил «Старый мир обречен, новый мир неизбежен». Без коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации, отживших норм капитализма, финансовых спекуляций, догматериализма и упрощенного понимания мира, миру грозит полная социально-культурная дезорганизация и системная катастрофа. Что же отражено в соответствующем заявлении Римского клуба? В данном заявлении было пять основных пунктов. Первый. Динамичный переход от моноструктурной капиталистической системы к универсальной природно-социальной конструкции, программе развития, учитывающей интересы и реализующей власть всех групп, общественного взаимодействия в постоянном режиме. Второе. Создание альтернативной экономики, учитывающей де-факто существующие экономические интересы всех социальных групп, Новые финансовые правила, их взаимодействие и развитие. Третье. Снятие запрета на использование генерирующих устройств, работающих на так называемой свободной энергии, а также всех других прорывных технологий во всех сферах развития социума. Четвертое. Переформатирование некоторых международных организаций, в первую очередь ООН и ЮНЕСКО, с Функционально-государственных в общественные, ибо таковые должны выражать волю и интересы самих граждан, а не чиновников и политиков. Пятое. Переход от раздельных, примитивно-культовых традиций, религиозных конфессий к научно-ведическому синтезу пониманию живых форм мироустройства, законов взаимодействия людей и духовных принципов развития всего мироздания. Как видите, все пять принципов, озвученных в данном заявлении, являются продолжением и синтезом тех задач, мыслей и заявлений, которые в свое время сделало возрожденное правительство СССР, начиная с 2010 года. В наших документах вы неоднократно читали наши размышления по поводу продолжения жизни организации объединенных наций которая не представляет ни одну нацию в мире создание альтернативной экономики основанной на социалистическом укладе и справедливом распределении продукта общественного труда и многие многие другие вопросы которые мы неоднократно обсуждали во время встреч а также которые были освещены в наших документах приказах заявлениях и так далее в связи с тем что Римский клуб встал практически на позицию возрожденного Союза Советских Социалистических Республик и те идеи, которые мы доносили на протяжении многих лет до граждан СССР и всего мира, нашли отражение в соответствующем заявлении сопредседателя Римского клуба. В связи с этим правительство Союза СССР и всех предыдущих субъектов права на указанной территории возрожденных по законам войны и военного времени, выражает благодарность Римскому клубу, руководству Российской Федерации и другим незаконным субъектам права, созданным на территории СССР после 17 марта 1991 года, нелегитимным субъектам права на всей территории, принадлежащей благородной породе славян, указанной в грамоте Александра Филипповича, царя Македонского, государя монархии, за предоставленную гражданам СССР возможность под предлогом самоизоляции, благодаря которой у граждан СССР появилась возможность не спеша осмыслить происходящие события в стране и на всей планете Земля. Приглашаем Римский клуб в качестве одной из организаций, которая на основе естественного, природного права, под патронажем единственного правового субъекта Союза СССР на всей планете Земля Участвовать в строительстве единой планетарной державы на основе грамоты Александра Филипповича, царя Македонского, государя монархии и более ранних грамот, имеющихся у благородной породы славян. Благодарю за внимание.